Наш мир полон красок. Небо голубое, трава зеленая и так далее. Но представьте себе, что существуют цвета, которые мы просто физически не можем увидеть. Они называются запрещенными. Нет, не потому, что их запрещено изображать, а потому, что это цвета, которые человек не может увидеть так как они состоят из двух оттенков, которые компенсируют друг друга в человеческих глазах. Мы не можем не только их увидеть, но и даже представить. Красно-зеленый цвет – цвет с оттенком красного и зеленого, желто-синий – желтый с синим одновременно. Человеческий глаз не в состоянии увидеть эти оттенки одновременно. Указанные цвета состоят из цветов частоты которых компенсируются в глазах человека. Клетки сетчатки нашего глаза, активируемые красным цветом, подавляются зеленым, аналогично и с желто-синим цветом. Желтый активирует, синий подавляет. Сетчатка человеческого глаза имеет особые нейроны, называемые оппонентами нейронов, которые загораются, когда мы видим красный цвет. И эта вспышка активности говорит мозгу о том, что мы наблюдаем именно красный цвет. Те же самые оппоненты нейронов подавляются зеленым цветом. Аналогично желтый цвет активирует их деятельность, а синий подавляет. Хотя большинство цветов вызывает смесь эффектов, среди обеих круп нейронов, которые наш мозг может декодировать, красный цвет отменяет зеленый, а желтый отменяет синий. Поэтому мы никогда не сможем увидеть оба этих цвета одновременно, идущих из одного источника. Однако ученые-энтузиасты не оставляли попыток увидеть запрещенные цвета. Первый эксперимент был проведен в 1982 году в Стэнфордском университете в Калифорнии. Исследователи создали установку, которая на один глаз добровольца передавала синий цвет, а на другой желтый. Прибор отслеживал непрерывное движение глаз и стабилизировал расположение цветных полей на сетчатке. Некоторые участники эксперимента наблюдали, как изображение рассыпается на части, у других складывалось впечатление мозаики, а небольшая группа сообщила, что постепенно граница между цветными полями таяла, и они смогли увидеть ранее невозможный эффект.